Всем привет, ребята, сегодня у нас 17 ноября 2021 года, вот Женя приехал, освободился, я его ждал чтобы испытать прошивку. Вчера я писал э, по поводу того, что мы попробовали, все как бы хорошо, но есть некие мысли еще, которые надо было опробовать, как бы, с более длительной поездки. И вот Женя как бы выбрался, мы выехали э, прокатиться здесь, пока туда едем, плюс я еще логику и снимаю, э, ну, дома, чтобы исследовать все это дело. Пробуем в разных режимах, и городских, и вот, типа, трассы. Как бы, Далил я ему вчерашнюю как раз прошивку, все хорошо, но пока прокатились, я понял, что там надо некие параметры поменять, чтобы еще лучше было. В принципе, остановились, ну, я подготовил, пока ехали прошивку, остановились, прошили, и вот сейчас пробуем все это дело на ходу. Я думаю, сейчас съедем же как обычно, да, через... Да. да, да, по Приморскому и через Лахту проедем. Посмотрим, как там будет. Ну, я не знаю, по твоим впечатлениям, после у тебя же еще до этого была прошивка, ну, без... знаю, совсем не совсем переделанная, которая вот не крайняя, в которой у нас все прям стабильно и хорошо стало, а еще до этого была, ну, я не помню, наверное, месяц наверное, назад шили, да, ну, где-то? Да, да. может и больше. А, может и больше, да. А, ну, опять же, уже не покатается впечатление, интересует его. как все хорошо будет. Ну, говоришь, что да, пока, пока, пока. Хорошо, машина собранная. Ну, в городе не тупит, не дергается. По трассе хорошо идет. Набор, набор нормальный. Ну, равномерный да. по крайней мере. Как да. ты сказал, собранная, собранная машина. Собранная, ну, чувствуется как бы отзывчивая. То есть, есть есть связь ноги э, с педалью, как бы, с Ну, сейчас мы съедем, наверное, с кольцевой около дамбы начала и ну и по Приморскому поедем обратно уже посмотрим как она будет в этих режимах у нас погодка такая как бы ни снега ничего нету плюсовая плюс 4 практически на улице ну и дождик идет как обычно у нас не пасма все это витер хотя времени у нас уже сколько там? почти 12 да почти 12 без 15 ну, без 10 Сейчас будем съезжать уже и я уже поснимаю ближе там, э, к там лахта-центру посмотрим про прокатимся как раз через Ольгина и ближе к лахта-центру э, еще раз сниму вот сейчас уже к финскому заливу подъезжаем тут даже непонятно залив это или вода или облака все вот цвета вообще практически ладенька чуть попозже сниму ну вот, мы прокатились уже по Приморскому, через Ольгина, вот подъехали к Лакоте-центру. В принципе, едет во всем диапазоне неплохо. Вот, Женек, скажи, как да, отлично, тебе? Отлично, отлично едет. Ну, лучше, чем было? Ну, так, вроде, по ощущениям, как это по собраннее, что ли. Так. Ну, мы легче не... просто стало. Ну, она, да, так разгон такой более живой, что ли равномерность там. да ну появка поярче, поярче как такой момент что не надо там что-то выдумывать там вот и более более такая отзывчивая педаль uh -huh. короче, стала ну, все равно надо надо ездить будем ездить да ну надо испытывать да сейчас посмотрим все это дело как оно и чего э -э ну в принципе как бы она намного комфортнее при этом стала и в движении и чуть трогания я сейчас вот э, поправил то, что мы останавливались, мне не нравилось, там не хватает немножко момента, не хватало чуть-чуть, я его чуть-чуть компенсировал, Это вообще хрен на красный проехал, да? да, нормально, Хорошо. люди любят, да. да. да, лахта-центра вообще-то на даже не видно, Он там где-то в тумане мы. находится. вообще такая. Ну, в принципе, как бы все нормально. Мы как бы выехали, логи собираем. Я их исследую уже дома. Посмотрю на базе их, что можно еще сделать. Ну, и думаю, что скоро, наверное, уже будем релизить, потому что все вроде хорошо. Осталось только вот испытать мелкие нюансы, чтобы не было вот этих, ну, вылезающих каких-то проблем. Но, по крайней мере, пока ничего нету. Ну, в общем, посмотрим. Ну, в общем, в принципе, тут больше сказать нечего. Ходите вниз под видео, там у меня ссылочки на Драйв Контакт в группы. Опять же, жмем колокольчики, подписываемся и смотрим другие видосики. Всем пока и до новых встреч.